Дорога нас трясет просто как вот Всем привет, друзья! Привет! У нас сегодня уникальный выпуск, мы и уникальнейший. Мы сегодня едем в арт парк Никола Леневец. Никола Леневец, для тех, кто не знает, это такой арт-объект сам по себе, в котором различные художники строят там какие-то архитектурные сооружения. И сегодня мы едем на Масленицу, сегодня 6 марта. 22 -го года вот, будет Масленица в, в этом парке э, И мы планируем увидеть Сожжение Вилонской башни Это такая огромная башня, которая э, Вроде как 7, 7 этажей высоты вот, Но на нее можно будет Сначала забраться, походить Она вся из дерева вот, А потом э, Массовое сожжение да, Влада, кстати, едет вообще не за этим Она сказала, что она будет Едет только с блинами туда потому что Она масленица, вот любит блины очень есть вот. Но мы взяли с собой еды, мы запаслись, потому что знали, что дорога будет долгая. Этот Никола Никс находится в 80 километрах от Калуги. Погода сегодня, на удивление, хорошая. Светит солнце, прям очень приятно, классно. А, небо чистое, вот. И... Но мы оделись очень тепло, потому что мы знали, да. что едем в деревню, грубо говоря, поэтому... Еще пока, да. еще пока холодно на улице, и прям ну, чувствуется, что за городом, там, если там лежит снег, минус, скорее всего, будет mm -hmm. Ну, я там никогда не был, прям, тоже хочется, всегда хотелось поехать, никак не находил с поводу, вот, а сейчас вот решил сделать подарок на 8 марта своей любимой девушке, вот, и поэтому мы туда едем. <свистит> Очень я, как человек, который не любит терять время, решила провести его с пользой в машине, поэтому мне Егор скачал уникальный фильмы, это «Полицейская история» с Джеки Чаном и Шерли Мэйли, поэтому я сегодня просто с удовольствием проведу свое Время. Мы уже на подъезде к Николу Леницу. Здесь образовалась большая пробка. Вот. Нас заранее, конечно, предупреждали о ней, но мы, как всегда, никого не послушали. Сейчас постоим немножко и все. Ну вот указатели уже, что Никола Ленивс скоро. И нам и навигатор пишет, что около 20-15-20 минут осталось. Ну, это, видимо, в пробке вот в это стоять. А, флажки развесили, что вот масленица. И довольно так много людей, смотрю, достаточно много. И там и два автобуса сейчас больших проехало. Мне кажется, что сегодня там будет прям аншлаг. Пока вот этот клоун э, вытащил меня на улицу, знаете, для чего? Чтобы я засняла вот такое вот огромное количество машин. Кстати говоря, Егор оказался самым предусмотрительным человеком. Он взял с собой самые теплые штаны. И не них сейчас приоденься, ему будет вообще не холодно. Только что поставили машину. Сейчас, посмотрите. Разные постройки. Первая на очереди. Такая вот белая, круглая постройка. Не круглая, а как это называется? Цилиндрическая. Цилиндрическая. да Похоже, как будто из картона сделана сейчас развалится. На нее можно даже залезть. Ну, кстати, отсюда не очень видно. Это печка, что ли? Ротонда – одна из самых популярных построек в арт-парке. Сейчас она находится практически в аварийном состоянии, но при помощи краундфандинга люди стараются привести объект к жизнеспособности. Ротонду невозможно назвать чистым виде искусством или архитектурой. Это не архитектура, потому что у объекта нет конкретной функции. Но это и не искусство, потому что какие-то функции все-таки есть. В объект можно войти, залезть, но ее невозможно повесить на стену. В этом и заключается ее уникальность. Ра -ра. Приближаемся к такой зловещей стене Черного цвета чем она тонкая Казалось, что она толще а она сюда гонче Тоже, Тоже какие-то эти погремушки висят На березах вот. Это Масленица зовут масленица. Вот это вот Скорая тропа называется Из... В 2011 году было построена. Написано было, что в 2011 год. Объекты, да, которые не сжигают, <связываются> как вавилонскую башню. Вот, и они доступны для будущих поколений. Скорая тропа. А там раньше там вот стояла лежала стена сарая. Написано стена сарая о том, что мы привыкли выдумывать какие-то сложные вещи вместо того чтобы взять простые и использовать их ну типа в новом, в новом смысле каком-то беседка представляешься бы некое подобие беседки напоминающие мистические руины что это она звучит что ли просто она сделана из металла ух ты. знаешь сколько машин пошло на эту а на сколько, беседку сколько же Слушай, ладно, вам, походу, придется сквозь эти палки пройти. А, видите, а, -а, -а там есть, да, все-таки? Ну, пошли тогда. на этот. Нас не собьет Я не знал, что здесь здорово для катания. Вышли на сено какое-то. О, здесь сколько людей уже. Это что-то ест, пьет. Пойди. Это, казалось, кафешка. Мы сейчас не особо голодные, вот, поэтому мы решили пока посмотреть, что тут еще есть. Вот, а там платно все еще ко всему прочему. Вот, напомню, что грество 4 900 на человека. Мы решили с Ладой пройти. Это задача пройти, не упасть, и помочь другу с другой стороны тоже пройти. Здесь вот прыгают, прыгают сена, Там вообще люди. А, Посиделка камина. Посиделку камина. Там типа огонь, Зажми в середине, там можно посидеть, погреться. Следующий арт-объект это дом с люстрой, жилой мудрой для двух человек. Квадратный в плане дом выполнен из дерева и не имеет окон. Единственный световой проем расположен в потолке помещения. Он соединяет глухой объем дома и прозрачный объем фонаря верхнего света. В темное время суток люстра освещает интерьер дома, но также светит наружу. Всем прохожим видно, что внутри уютно, но при этом жизнь обитателей полностью скрыта от глаз посторонних. Короче, торговые ряды, всякие баранки, блин, продают. Здесь начали уже саундчек. Там стоят ленинин массив и там стоят ленинин массив. Начали свой путь по Илонской башне. Ей, не зря стояли. Сейчас заберемся на самый. Люди, одни дроны, посмотрите Раз, два, три. Вон там четыре. Уболдить. Конечно, ну, просто... просто... поучу Ну что, ваше, представление начинается, да? Сейчас будет хлеб зрелище. I don't know. Мы закончили смотреть падение башни. Она до конца не упала, потому что падает, мне кажется, она будет еще час. Вот и уже мы решили ехать домой, а, так как другие объекты, арт-объекты, которые находятся на Николаеве, Лени... а морозу все поняли, что чем... летает язык. Да. Вот они не подсвечиваются, поэтому смотреть их не получится. Вот и мы поедем сейчас уже обратно. Макафта. Да. Вот, мы съели два блинчика. Мы были, в принципе, неплохими. Тебе за блинчики, друг. Я за вот. тебя буду драться. Ты мне никогда не оставишь голову. Вот. Хорошо, у нас были с собой эти втельки, которые я сейчас тоже буду есть. Вот, всем спасибо, что смотрели. До новых встреч. Пока. Оставайтесь с нами. Пока.